Доброе утро, друзья. Давайте приготовим сегодня свежий, интересный, вкусный салатик. Итак, для этого нам понадобится отварное куриное филе, листья у меня пекинской капусты, я уже нарезала свежий огурчик, одно яйцо, ну смотря на какое количество вы будете делать. У меня вот будет две порции, вот такие маленькие салатнички, кукуруза сухариками будем украшать со вкусом краба и крабовые палочки. Они у меня замороженные, мне нужны они будут. Я их на мелкой терочке натру, добавлю майонез. Это будет у нас заправка для салата. Вот так, теперь поехали собирать салат. Итак, на дно салата выкладываем куриное филе. Вот так, затем, затем выкладываем листья на пекинской капусты. Теперь сделаем мы заправку майонез. Натираю я на мелкой терочке замороженную крабовую палочку. Перемешиваем. Вот так и смазываем первый слой. Немножко мы присолим и смажем первый слой. Возьму я лопаточку. Делаем все аккуратно, так как этот салат уже не будет перекладываться в другой салатничек. Поэтому делаем все красиво, аккуратно. Следующий слой у нас будет огурчики. Снова немножко присолим. Небольшой слой нанесеный. Вот так, немножко. Затем у нас идет яйцо вареное. И выкладываем белок в салатнички. Смазываем еще раз майонезом. Вот так у меня получилось. И непосредственно перед самой подачей мы выкладываем сухарики со вкусом краба. Как кому нравится, любым узором. Кому понравился мой рецепт, подпишитесь на мой канал. Впереди у нас еще очень много вкусного и интересного. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. До встречи, друзья!